Ви, ви, как хорошо, как же весело ви, ви, ви. Мотя, разве можно быть таким грязнули? Немедленно выходи из болота и умойся Почему? Игры в болоте, это же так весело Нехорошо быть грязным но ведь все бегемотики играют в болоте. Да? Ну, угу, это неопрятно. Вдруг иголочка увидит, и испугается, но или детишки увидят и будут брать тебя пример. Ну, хорошо, я не буду грязной, я ведь хороший. Угу, вот и правильно.